Про ипотеку Когда уезжал, мать, сказала мне, сынок, останься на Калыме. Я отвечал ей, зачем мне ваш лес? Я уезжаю в город чудес, все хорошо, неплохая работа лишь о жилье. Осталась забота, не буду чужому, платить никому. Я лучше жилье в ипотеку возьму, мечты рассеялись, как дым. Стал я словно крепостным, и вот истории вам урок. Плачу не барщину, а брок. Пока все гуляют и пьянят баб, я на работе пашу как раб. Зачем квартиру мне было брать? Ведь мне мне некогда даже спать. Сорок лет и нет ни хрена Уже пять лет не видел друзей И секс лишь с моей И стукнул мне сорок третий год Я ипотеку отдам вот-вот Женился я на любви своей И мы решили родить детей Мечты рассеялись как дым И стал я словно крепостным И вот истории вам урок Хочу и барщину и оброк, пока все гуляют и пялят баб. На двух работах пошёл как раб, зачем жену мне было брать, ведь мне с когда некогда спать. Жена, ведь на троих квартира тесна Возьмем в ипотеку побольше жилье Господин судья, я убил ее И осудили на 20 лет В один конец получил билет Не нужен мне ваш город чудес Я уезжаю в сказочный лес От сигареты струится дым Не стать мне снова молодым И вот история Баб, Я на повале уже прораб И пусть полоску мое пелье Зато бесплатное здесь жилье